Твою мать, вот это цены. А нахрена в городе у ротовирусной лужи что-то строить? Да вы этот дом на авито даже за 10 можете увидеть. За такие деньги я в Швейцарии такой дом куплю. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Ценник за 30. Витязево, Благовещенская. Продают дом 400 квадратов, плюс 5 гостевых домиков, плюс басик а эта коробка 39 объява на дом клик по дому за 30 да вы этот дом на авито даже за 10 можете увидеть поверьте вот не сомневайтесь даже поищите получше и за 5 вы его найдете здесь вообще на авито очень много волшебных предложений просто нужно их поискать вы обязательно купите дом за 5 и за 10 миллионов на берегу моря я в этом не сомневаюсь 1 миллион евро за такие деньги я в Швейцарии такой дом куплю. Конечно, купите. И чё? Это можно зарегистрировать как дом? Или это кооперативная херня? Просто 5 соток, судя по всему, КП. Цена тогда ему 15-20 только из-за положения. И то я завысил. Да приезжайте, покупайте без проблем. Вы поймите одно, мы никому ничего не навязываем. Мы показываем вам предложение. По Авито вы увидели за миллион 5-10 соток. Приезжайте, покупайте. Строители вам волшебные тоже все построят. И будет у вас шикарный дом на берегу моря за 10 максимум миллионов. 39 миллионов? Да ну, за что? За две сотки земли? Приезжайте к нам. Дальневосточный гектар, горы, красота. Обязательно приедем и посмотрим, как у вас там красиво. Я очень давно хочу попасть на дальний восток к сожалению еще там не был ни разу 75 лимонов когда в элитном районе в ближайшем подмосковье такой же дом с мебелью ремонтом землей стоит 40 ну я опять вернусь к тому же моменту Ну, никому мы ничего не навязываем покупайте дом за 40 в подмосковье с ремонтом и с мебелью отдыхайте в подмосковье ну, мы живем в Сочи, у нас здесь такие реальные цены. Не авитовские цены, это реальные цены. Ну, звоните на авито, там вы купите дешевле, без проблем. А нахрена в городе у ротовирусной лужи с постоянными пробками что-то строить? Есть более приятные места для жизни? До да, спору нет, конечно. Наша страна это могучая, красивая страна. И в нашей стране много красивых мест. Но это не говорит о том, что ваше мнение, оно самое правильное, что здесь, ну, все так плохо. Ну, не хотите, не приезжайте, разве мы вас заставляем сюда ехать? Отдыхайте на Алтае, да где угодно отдыхайте. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Ну, наверное, немножко вот пробежались, так подняли настроение с утра. Всем хорошего дня.